Так, друзья, всем привет! Сегодня обзор будет пушки тепловой электрической Элитек. Купил я ее за 3000. Так, Проверю, конечно, в магазине будет она. Расчитано до 30 квадратов. Сейчас сразу Вес ее, по-моему, килограммов 5 здесь. Два режима вентилятора. Термостат. трех киловатт сделан в китае до 30 квадратов расход воздуха 260 кубических метров на час максимальная мощность 3 киловатт ну в общем вот здесь радиатор стоит Тут вентилятор. Давайте включим и попробуем. Как она у нас дует? Вот так пойдем. Поставлю, чтобы вверх то. Вот. Ну что, друзья? Термостат на полную мощность. На полную мощность. Слышите, Так, сейчас время 10.20. Вот, уже горячий пошел. Даже вот. На метр отхожу. На полтора и чувствуется горячее, но она еще разгревается в течение минуты. О, даже вот здесь вот стою, два метра, тепло чувствую. Через час включусь. Время есть, не забыли, 10.21 уже. Пока же тактип Температуру в гараже 0 градусов. Поставим его вот сюда. Вот так вот. То есть поток воздуха дует вообще в другую сторону. Угу. Я его направил, Он сзади меня как раз дует. Через час включимся, посмотрим. Так вот, время 11.20. Короче, почти не прибавилось, mm -hmm. не смотрю. И то я, наверное, на отсуток mm -hmm. Таплю печку. У меня гараж 36 квадратов. Она рассчитана до 30 квадратов. Поэтому ну так чисто вот. Машинка ковыряешься пока холодно не нагрелось. Можно поджог поставить, чтобы грело. Как доп вариант. А так, ну чуть потеплее стало. Да и на улице, минус 3 всего. Поэтому решайте сами. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.